Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня у меня для вас очень хорошая новость. У вас 135 тысяч зрителей на канале. И в честь этого я хочу провести конкурс совместно с каналом итоги розыгрышей и подарить случайному подписчику 10-й iPhone 64 гигабайта памяти черного цвета. И для того, чтобы участвовать в данном конкурсе, вам нужно выполнить несколько условий. Во-первых, под этим видео есть ссылка на канал. Алины Дислимы, по которой вам нужно перейти, поставить под ее видео обязательно лайк, подписаться на ее канал и написать любой комментарий, например, что вы хотите участвовать в конкурсе на iPhone или написать, что классный ролик или еще что-нибудь. И 14 июля на канале итоги розыгрышей будет выбрано случайным образом. Мой подписчик, то есть вы получите по почте свой iPhone, так что давайте скорее участвуйте, пишите комментарии, выполняйте все условия и потом обязательно мне расскажите, выиграли ли вы данный телефон или нет, я буду за вас очень рада. Так что, ребята, давайте принимайте участие. Хочу также вам сказать огромное спасибо за то, что вы смотрите мои видео. И еще я буду выпускать различные новые ролики. Спасибо за ваши лайки и подписки. И встретимся в следующем видео. Всем пока!